Вот мы и дождались легендарную манту. Давайте посмотрим, с какого прокруха она мне выпадет. Ну, как обычно, выпадет самая последняя зуб. Да? А ты, если... Хочешь меня? Хочешь видеть мои красивые филейные части у себя на экране? Хочешь управлять мной? Тогда не тормози, заходи по ссылке в описании, и ты сможешь забрать меня навсегда за самые вкусные цены в этом магазине. Так, поехали. Поехали. Хуета. Посластить забыл, блях! А -а -а. Но это не точно. Oh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 Напишите в комментариях, какого прокрута вы выбили Манту. Спасибо за просмотр. С вами был Бабрука. До скорых встреч. Пока.